Проблема такая, мы... мы все стоим в мирном, на mm -hmm. пати, бывший птичник, там но где мемориал. мемориал. Стоим там, живем уже больше 10 лет. Стоят дома, мы живем там. Это птичник уже? Да, да, бывший да, да, птичник. птичник. С 13 -го года mm -hmm. там начали появляться решения на, на, на нашей земле, но уже другие живем. люди. Мы обращались неоднократно к голове Советского Совета. Он нас успокаивал. Мирноскому на обращались? Да, да? Ков Ковалеву. Неоднократно обращались. Он успокаивал. После А чего... ваши места, то есть, Да. Кубички. Буквально полгода год, год, год назад. Год назад. Сейчас. Год назад. Проблема начала опять возникать. Мы начали обращаться на Трубаченко. нас. Нас успокаивали. Но уже несколько дней ходят геодезисты, приходят новые хозяева. Mm -hmm. Мы там живем, нам говорят, освобождайте, возникает конфликтная ситуация. А, в что, нам что? а что в ресторанате вам сказали? Нас успокаивали. У Смирнова, проговорили. Да. То есть вам, что он вам сказал? Да. Должны были с списки составить, то есть как бы в данном случае... Составили составили успокойтесь, мы решаем, успокойтесь, мы решаем. Сегодня мы опять... Предлагаю просто как сделать. У меня сейчас совминный в летает, значит, три человека, буквально четыре, инициативную группу, значит, Бальбеку сегодня сейчас встретиться с коллегами, а в среду там, чтобы ко мне после обеда зашли Хорошо. и проговорили, какой вариант решения предлагается по Мировскому Совету. До да, встречи мы с вами встретимся с инициативной группой коллеги. Хорошо, Хорошо. с Спас... вами а сейчас сейчас подождите буквально. Там, сейчас да, да. сейчас, сейчас Бульбек с, с вами получается, по договоримся. Вам сейчас назначат да, вот да, помощника да, да, по сессии, там договоримся. Вторая половина. Спасибо По инициативной группе встретимся. Спасибо коллеги. большое. Не переживайте, там никого не, без поддержки Причите, не оставим. Да, очень... Друзья, да. будет, все, будет все по справедливости, никто никому на голову не сядет. Нет, Спасибо, большое. Да, договорились. Сейчас подождите, сейчас вас отключат.